всем привет мои хорошие с вами светлана начинаем новый влог влог будет опять про ремонт на этот раз у нас с вами зал или как модно называть гостиная Итак, поехали в общем то что в общем то мы очень спонтанно собрались поехали купили линолеум и его положили вчера благополучно было очень тяжело у нас очень тяжелые диваны мы их освобождали, вытаскивали запчасти из этого дивана, перетаскивали игрушки, телевизор, тут пока игрушек тьма, ну, потому что все в процессе. А Комоды, все вносили в детскую, а вот с диванами, конечно, был полный трэш, но мы это сделали. Ура, ура, ура! Вот такая у него расцветочка, вот такой он классненький. Лежит, лежит ровненько, лежит идеально ровно. Сейчас расскажу все нюансы, с которыми столкнулись и очень тщательно подходила к выбору линолеума, к способу его укладки. Мы делали все сами, поэтому Поэтому вот так. Это очень классно на самом деле. Камера вам его не передает. Он такой, знаете, и не рыжий, и не холодный, и не белый. Он такой вот, даже с розовинкой немножко что ли. Сейчас попробую передать цвет. Вот вот так, вот так. Ладно, балкон тут, естественно, освещение. Вот так он передает его правильно. Очень много посмотрела отзыв, много почитала. У нас же полы ДВП, по-моему, крашеные. Я на самом деле хорошо, что попала на ролик одного мужчины, который говорил, что клеить линолеум крашенным доскам, ДВП и так далее к чему-то крашенному нельзя. Я прям собиралась на самом деле клеить. Слава Богу, что этого делать не стала. Еще до этого почитала про разные марки, про линолеум разной толщины отзывы. И многие девушки писали, особенно когда клали светлый линолеум, что потом проступают кое-где пятна. Как раз, наверное, они просто неправильно его клали. Скорее всего, это был клей. Скорее всего, на покрашенные какие-то полы поэтому да я все это поняла и э, мы купили двусторонний скотч посмотрела тоже много видео обучающих э, на тканевой основе на самом деле он тоже не пригодился мы начали с ним делать и он только мешал сейчас объясню почему у нас комната 3 на 6 18 квадратов а мы взяли с запасом все покажу потом чтобы в комнаты заходила, то есть под Ксюшин ковер, чтобы в темную, чтобы порогов не было, и состыковать с порогом в коридоре. Сейчас расскажу про линолеум, потом все покажу. Стереть было очень тяжело, потому что мы взяли линолеум 3,5 на 6. Раскатывали по стене, подтаскивали, он жутко тяжелый, потому что я взяла линолеум Таркет, линолеум толстый. Линолеум толстый 3,5 миллиметра на вспененной основе. Они есть на войлоке. Вот так покажу ровный срез. Не хочет его камера показывать а есть на вспененной основе. В общем, вот такой толстенький у нас на вспененной. Расцветку тоже светлую не стала брать. Почему? Во-первых, достаточно мне уже светлых помещений. Зал это зона комфорта, зона отдыха. Мы там все тусуемся прежде всего. И мне хочется его сделать максимально уютным. да, Поэтому пал выбор на вот такой вот именно цвет. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, хоть мы и не клеили, но под линолеумом крашеная ДВП, и мало ли что, на этом цвете не будет видно никаких проступов. Да, мне кажется, с такой толщиной вообще не будет. Обязательно рассматривала толстый. Здесь 31 класс износа стойкости. Мы возили по нему дивана, никаких вмятин нет. Я была очень приятно удивлена. И нам 3,5 на 6 метров обошелся он в 11 чем-то тысяч. Была скидка, мы нашли дешевый магазин а в Леруа Мерлен. Такой он почти в два раза дороже. У них два, в полтора точно. Вот. Так, что еще хотела сказать? Да, он комфортный, он такой, он не блестючий, у него есть рельефность, она действительно есть. Он классный, очень понравился, вообще супер. Разровняли, подрезали, и пока лежит, где-то через неделю, ну, не раньше, чем через пять дней точно, будем уже в плинтуса прибивать. Купили еще обои, планируем поклеить стены. Так, полинолеум, что хотела еще сказать? В общем, смотрела толстый, смотрела... Класс износа стойкости. Не обязательно мне нужно было таркет, но получилось так, что это был таркет. В общем, все отлично. Я говорю, мы возили тяжеленные по нему диваны, и ничего, не вмяти не порвался ничего. Еще почему толстый, чтобы он лег без вот этих всяких выравниваний, разравниваний. Ему не надо такому отлеживаться. Линолему с такими характеристиками, ему не надо отлеживаться. Но мы все равно пока плентуса прибивать не будем. В любом случае, еще сейчас клеить обои. Поэтому мы с этим делом не торопимся Пусть лежит, если где-то вдруг что-то Мы все можем подправить Так выглядит обои угу. Такая вот расцветочка угу. Ну что, мы поклеили обои Ура-ура Более-менее, кстати, правильно передается цвет Они в рулоне вообще, я вам показывала, светлые да, А на стене они темнее То есть вообще другие Подносили рулон к стене Они вообще другие У нас пока кругом ханале, Мы разбираемся, мы вчера в темпе вальса все обклеивали. Вот здесь и потолок тоже, и стену тоже обклеили. Все очень красиво, здорово. тут Не обращайте внимания, у нас сейчас стирка большая будет. Все убираемся, все вычищаем. Углы мне нравятся, хорошо получились. Мы не профессионалы. Мы знаете, как девчонки клеили? В нахлыст. Я уже потом посмотрела, как надо было правильно делать стыки, но и так нормально. Вот он стык. Его не особенно видно. Местами кое-где видно, да. Местами кое-где видно, но я буду подклеивать. Сейчас силы восстановлю и буду подклеивать, где нужно еще. А так вот, под потолочек, все красивенько, свеженько, чистенько. Мне очень нравится, как сочетается с дверьми. Прям вообще теперь в одной тестовой гамме. И мебель вот эта наша старая Венга тоже смотрится на этом фоне красиво. Заказала на Wildberries 4 чехла на этот диван. Буду выбирать, какой цвет больше подойдет, потому что пишут, что... Не совпадает с картинкой у продавца да? В отзывах посмотрела но Там тоже непонятно У всех камеры разные на телефоне да? Он теперь бежевый ни к чему Поэтому я заказала 4 чехла нравится. Ксюша нравится Мне не нравится Он не подходит Если вот этот диван подходит Мы заменили на нем плед Слава богу пледов запас огромный И вот этот темный цвет Он теперь больше подходит под наш интерьер Вот Теперь вот так вот вид в коридор Такой красивый Мне Вот так тут я... все красиво Здорово мне нравится этот оттенок. Он вообще в рулоне был такой бежевый с легким оттенком. Я хотела цвет талп а, в розовый. Получился талп в сиреневый оттенок. Что такое цвет талп? Талп это когда серый цвет миксуется с другими оттенками. С розовым, с красным, сиреневым. В данном случае сиреневым. В общем, красиво. Мне нравится. Что нам осталось? На вакханалию не обращайте внимания. Мы в процессе. Осталось, э, линолеум как лежал с ним за несколько дней, ничего не случилось, он нигде не вздулся, он лежит отлично. Поэтому сейчас э, Женька поехал за порогом, вот тут нужен широкий порог. Мы будем обрезать линолеум и делать плинтуса. Плинтуса, кстати, они тоже под цвет дверей идеально подходят. Нога Ксюшкина в кадре вообще великолепно. Они практически одинаковые, такого же цвета, как двери. Очень здорово, я сначала на темные смотрела, хорошо, что темные не взяла. Вот, так что вот Тут тоже у нас в канале Линолеум заходит в комнаты Здесь он у нас заходит Как раз под ковер, все отлично Хотя мы тоже там, ну возможно, потом положим У нас остался размер линолеума, который туда можно положить Ну, кстати, ванну можно положить Много осталось в детскую, да, он тоже Заходит под uh, Ксюшкин ковер Вот Тут порогов не будет, все отлично Мы специально брали, поэтому с запасом Вот такая красота Осталось обрезать линолеум и плинтусаль. В принципе, все нормально. Потом кое-где, вот видите, вот там косячок есть. Я это все подклею. Сейчас, если честно, мне уже неохота. Вот так устали, так замудохались. Мы за два дня поклеили все обои, и мы просто уже измучились. В общем-то, вон там чуть-чуть. Клей остался, я все потом подклею, сделаю красивенько. А в целом, в целом вот так. Когда выбирали обои, в этом же магазине увидела смеситель, сказала прям, хочу-хочу. Потому что он классный, смотрите. Как угодно. Как душе угодно, просто. И я сразу решила, что хочу-хочу. Вот такой вот он прикольненький. У меня теперь человеческий... Классный. Очень нравится такой матовый, черненький. У меня теперь человеческий напор воды. До этого он был просто катастрофический. Аж сбивало с ног. Теперь он нормальный. Вот такой вот тут интересный открывашечка. Да? Вот так она сделана. У меня теперь нормальный напор воды, который с ног не сбивает. И когда можешь посуду, не плещется, вообще не заливает собой половину кухни. Я этому так рада. Муж такой сначала ой, смотри, у них там расширитель какой-то специальный стоял напор воды. И у нас теперь будет маленький. господи, слава богу. Слава богу, он маленький. Стекло, кстати, пока не не установили, потому что, когда начали его устанавливать, в вот первую дырку сверлить, а, сломалась дрель. Сейчас муж уже купил новую, поехал. Будем устанавливать. В этом влоге, скорее всего, я вам его уже покажу установленное. Вот. Так что вот такой у меня теперь прикольный смеситель. Чему я несказанно рада. Очень удобный. Можно регулировать под детей. Как бы, да, ручки помыть не достает. Кто Я прям счастлива. Красота. Ну что, мы закончили. Плинтуса готовы. Красота, в общем, вот такая. И там тоже плинтус приделали. Они прям под цвет двери. Цвет дверей. У них такой оттеночек. Тоже типа ясень, что ли. Вот. Так что они практически прям одинаково здорово получилось. Здорово, мне очень нравится. Хорошо, что не было в наличии темной, который я сначала собиралась брать. Установили стекло. Купили новую дрель. Установили стекло вот так она выглядит сейчас подальше отойду вот вот таким вот образом то есть я покупала в размер плиты Оно по ширине 50 и по высоте 60 и мне нужен был нахлёст вот как раз таки на стык между панелями да он под стеклом теперь от духовки ничего уже не отойдет оно плотно прижато. в общем-то здорово смотрится нормально 1000 рублей на зон по-моему я брала 1037 что-то вот так вот в районе этого все отлично, все замечательно, мне нравится. Стекло ничем не портит вид. И теперь панели уже не будут деформироваться. Здорово. Ну, на этом влог буду заканчивать. Мы все такие уставшие, все такие никакие. Что-то будет новенькое, обязательно буду показывать. Еще коридоры же, еще вот эти вот дверцы. Сегодня, кстати, ребята должны приехать замерять. Все буду вам показывать, рассказывать, держать в курсе. Всех люблю, целую всем пока-пока.